Здравствуйте. Ну что ж, сегодня расскажу о той же программе 300 Толст. Вот, но она как бы та же программа, но она обновилась и совсем другая стала. Тут много добавлений, естественно. Здесь на настройки сразу покажу, где русский язык. Вот основное фото, вот там все делайте привязку там все остались не надо привязку делать выбирайте привязки вот здесь вот русский язык если у вас он стоит на английском вот так вот например ну почему то не получается как я не пытался сделать как я устанавливал на русском сразу установился ну ладно не не об этом разговор вот а сейчас у меня стоит э, четвертый фон вот, он меня уже прошит, я уже 50 раз сегодня за ночь все функции проверил. Ну, в принципе, все, что можно сделать, я все проверил. Мне понравилось вообще, она шикарная машина получается. Инструменты. Что в новое здесь? В новой здесь вот эти вот добавленные только, ну, деактивация и ИП, ППС какая-то. Вот в основном добавленные виртуал это активировать это ну это понятно смотреть виртуалку то есть остальное а это то же самое там расшифровать ну, там что я не знаю ну что вы зашифровывали свои данные военные ну и все остальное это активация то же самое идет это перенос данных Посмотрите, что у вас там работает, что нет, не работает, что есть его, что нету. Ну, короче, так как у меня ничего не работает, сейчас у меня... Можно текст там посмотреть, сохранить и отправить куда-нибудь на базу, кто понимает в этом. Я сильно не понимаю, я только могу только прошить. Так, в устройстве. Что здесь можно в устройстве сделать? Здесь все всё, блейджекнуть можно. Блейджек – это тот... Та штука, которая... А, а, как вам объяснить ну короче мне не надо ваши ключи ваше подтверждение что вы там в облаке зашли там не глубоко бы насрать я его просто сделаю сделаю просто он будет вот так вот работает на бэджеке как вы здесь нарисован на вай fi сейчас вай fi у нас везде работает вплоть до глубокой деревеньки я буду поработать сам. у вас будет сто тысяч стоить, я сто тысяч буду газовать и горе не знать. И только звонить могу, звонить только через Wi-Fi, Wi-Fi, еще раз говорю, много. Здесь много очень... <coughs> Дальше можно есть очень много приложений, которые можно э, достать. Многие пишут, чтобы как достать с телефона с любого айфона вот я как-то помню в мастерах там написано, достаньте мне аудио-видеозаписи достать их можно только так вот, только через эту программу вот, только через это, вот что есть там какие-то безусловные деньги но ну, я вам писал что-то на это подвох, наверное, или я так и не понял что-то, ректоны ректоны можете сделать, сделать, импортировать музыку обрезать, создавать ректоны, это и все остальные видео, видео здесь будет смотреть просто смотреть видео какие у вас есть книги вот почитать можно вот это диск который вы загружаете данные чтобы загрузить на например, не на диск чтобы загрузить где там раз загрузили что-то какую-то информацию и газуете данные данные <coughs> у меня сейчас не активирован то что это данные вот здесь он нигде не открывается так вот папки можете тоже самое здесь же также и открывать и также все информацию dsm вот, например всю информацию вашу доставать что еще здесь можно сделать в вашем айфоне да все практически все что здесь можно приложение приложение здесь не надо скачивать там и нигде install как видите они все бесплатные все бесплатно. ректона тоже можете сами создавать также можно их и закачивать, даже можно также можно и скачивать от обои. Обои можете смотреть по каким у вашим меркам. Мерки у вас какие вот у меня четверка iPhone. Ну, 44s. Вот он. Я могу отсюда вот все скачать. Какие мне нужны, какие мне не нужны. Да, кстати, для GIF что-то интересное можно сделать такое красивое. Можно посмотреть потом джифу поделать. Ну сами. Так что там у нас есть? Ну в принципе все, что вам пригодится, все, что вам понравится. то что здесь великолепно все можно все делать. вот эту вот это фото но ну, скачали его активировать актива но ну, сразу пока ну пока миссию мне не идет он еще в телефоне телефон у меня еще пока не активированы так что пока мисс не буду делать не дает и все покажись на что он в айфоне у меня сейчас глянем фото ну, нету пока Я вообще пока ничего не сделал так обучение здесь в принципе все по-английски писано переписано Тут можно на такой нажать и вы прямо заходите на сайт тяжко у меня что-то сегодня идет не знаю ну вот он можете переводить перевод и все и все здесь написано что читать можете все объяснять здесь все по все по-русски тоже можете скачать саму новую три толст. также здесь вот есть обновление новое так как у меня новое обновление это все хорошо прошивки что в прошивку весной много интересного здесь появилось много даже вот я скачал прошивку вот это быстрая загрузка вот это без про... загрузка с... без прошивки это тоже без прошивки это полностью прошивает ваш телефон полный прошивает ваш телефон он чистоган вообще идет вот появилась тюнус длинный здесь и не было это доу для, для восьмерки идет для восьмерки то же самое идет для, для, для моего не идет ни хрена а, прошивки которые скачивать в принципе не надо джейблэк как я объяснял вот мои дзяблэки могу только сейчас делать и без ключей гонять то же самое объясняет но ну, здесь вот у меня не работает дфу так я пробовал но кнопка не работает здесь модем можете понизить повысить это для black jack идет это узнать как узнать пароль можете выйти из режима восстановления восстановления дфу может у вас появится но у меня не работает сразу вид инструмент инструмент вот они сразу блэджеки стоят которые вы можете активировать так что проблем нету В наше время чтобы спиздохать телефоны например вот у меня прошивки на 4 на iphone 4 больше не пытайтесь делать хоть на десятку хоть на двадцатку у вас просто не подтянет он а не потянет почему сейчас просто покажу как это делается вот расширенная тюнес прошивка сейчас множество, множество на прошивку так вот она прошивка импорт прошивки ну вот он у меня сейчас подождите сделаю как так. ты, ты я не помню как я вчера делал блин такой вот, джек да я вчера что-то пытался делать у меня но не судьба не судьба была почему-то у меня. Это меня... Не хотел работать почему-то. На меня и кичал, и пищал, аж, аж вещал, блин. Короче, у меня ничего не получилось вчера. Я как не пытался, так, по-моему, такие вот вылазили. Смысла нету было, что-то я пытался, что-то не помню, что-то даже ночью всю ночь просидел. Вот только вот такая наша прошивка, но ну, выше нету, увы, ничего не получится, хоть вы убейтесь. То же самое можно, вот, вот кто-то на 6 говорит, с пятерки на 6, но вы посмотрите сперва, вот с пятерка, вот пятерка, еще можно прошить на пятерку, вот видите как вот. Вот здесь что-то, может, Blackjack нельзя делать, флешку можно делать, это можно сделать. Вот здесь вот Blackjack везде можно делать, это последняя версия, то же самое у вас. Вот, на 10.6 вот то же самое, у вас 9, самая первая 7.1.2, вот она идет как вот, что на четверке идет ну, вот так вот, можете здесь то же самое прошивать все а та же, ну, я не знаю, там 11 Pro идет. Смотрите, уже быт, уже такие прошивки, матеры идет. джеки уже ни одного нельзя. Флешки можно только здесь. Делать. Флешка это то, что я объяснял, что это... Это... Э, флешка это вот она. Флеш-диск. Вот он диск у вас будет. Можно его просто зарезервировать то еще айфон iPhone iPad и можно также дэвис и Davis версии ну и любые там все что можно прошить прошивки довольно неплохие они все ну в принципе не ворованные но ну, кем-то они же придуманы так и так в принципе вот четверку у меня все так вот я беру можно даже и не скачивать если желания нет вот, вот, флешка вот alt так вот они каждый видите идут по-разному вот прошивки идут все по-разному так что ничего сложного здесь нету ну давайте я вам покажу еще последний раз как перепрошиться и все, по-моему, я уже телефон заш... зашил уже сегодня раз в 30 пытался. Но это на быструю, это на медленную идет. Так, что у нас получится? Получится у нас вот так вот. Еще раз говорю, не пытайтесь прошить его, который не подходящий прошивку, потому что вы сделаете просто кирпичом. Это увы Даже вот тоже антирековер это все остальное не пытайтесь он был джек можете смело себе сделать он тоже готов можете подключить блэйджек делать все даже будете работать все остальное не пытайтесь делать. то что можно переделать то можно переделать так можно расширить расширенной прошивкой так как я сейчас вот пытался сделать тут вот пытаюсь открываем И пытаемся что то прошивать я пока отключусь как вы видите у меня ничего не получилось Ладно, делаем туда устройство, вот покажем еще раз устройство делаем в режим восстановления. Поставим Сейчас глянем это все как получится. Вот стоит все. Режим восстановления у меня стоит он все. Как устройство, ну вот он. все Ноу-хау нет у меня его юмер все стоит вот пробуем прошивку еще раз прошивку же эту делаем флеш еще одна потом активирует Дэвис да она не надо же нам прошивка нужна. так ну давайте импорт прошивки еще раз ставим это 4s и начинаем так салтатик активация ну все поехали еще раз пробуем а, как видите мне прервалось и пришлось повторять по новой это все делает ну, в смысле по новой и продолжение следует. Пока удачи. Ну что ж, она форматнулась. Видите, вот форматирование закончилось. Все. Сколько минут? Все окей. Так, что у нас? Теперь у нас осталось только нашу сделать прошивку. Это мы сделали антирековер, рековер это то же самое, когда вы делаете две кнопки, прижимаете и заходите внутреннюю, потом резет делаете, и то же самое как резет, но это круче это. Ну что ж, поехали простую прошивку делать. Ну и удачи до конца. Только не вырывайте диск. Ну что ж, как вы видите, прошивка заканчивается, все уже, так что, все. Какой эффект после этого? А, видео свежее. прошивка дальше ну вот вы прошивка прошла успешно вот такая история должна быть у вас то же самое эффект какой что а, не надо прошивать ничего а, не надо делать лишних движений а, все что написано надо все делать по надписи а, например как я и показывал от обучения вот нажимаете вот сюда и вас переносят в вот только тогда вам надо в интернет читайте естественно пишите там все остальное перевести вот здесь вот все написано как делать как привязку например делать в Apple. и в принципе вот так вот все все все все все делать все что в приложениях есть все делается сейчас подключится короче здесь скачиваете, все делаете и... ну... лучше просто... как как вам сказать... ну... не надо лезть... куда вас... х не сует... еще раз повторяю, здесь все можете... Все можете делать здесь, смотреть, смотреть, смотреть, смотреть, смотреть и все остальное, проверять, джок активнуть его. Ну есть одно но, если вы делаете вот эту программу, что заработал что тюнисом что этим ну конечно тюнис тоже редкий нас надо будет делать там ну там подтверждать надо здесь без подтверждения прошивается все делается еще раз блайджек делается еще раз повторяю можно любой телефон хоть за 100 хоть за миллион делать бладжек даже гонять просто напросто но если вы не знаете свой iCloud не прошивайте, пожалуйста, никогда. И не прошивайте то, что написано в телефонах, вот на теле-телефонах или где там на сайтах написано, что надо прошить ту и ту версию на ту четверку на 4 с можно значит на 8 с это все пиздешь, честно говоря, и, ложь, и провокация. Это просто-напросто э, простой беготня и все остальное но ну, в принципе удачи всем давайте пока пишите